Тиски станочные, двухповоротные, тип 3422QHK используются при обработке на фрезерных, сверлильных, заточных, шлифовальных и прочих станках. Съемные стальные губки закалены и отшлифованы, что обеспечивает большой срок службы. Тиски имеют линейку по размерам шириной губок от 100 до 160 мм. Тиски с шириной губок 125 мм имеют модификацию с индексом L. У них величина раскрытия губок превышает стандартную. Отклонение параллельности направляющей поверхности тисков к основанию не более 6 сотых на длине 100 мм. Отклонение перпендикулярности неподвижной и подвижных губок к корпусу тисков не более сотых на длине 100 мм. Положение тисков можно изменять в двух плоскостях. Поворотное основание обеспечивает поворот тисков в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Контролировать угол поворота можно по лимбу, имеющимся на самом основании. Для позиционирования на основании имеется паст и места для крепления установочных шпонок. Расслабив гайки стопоров с обоих сторон и освободив прижимы, Тиски можно наклонить вокруг горизонтальной оси до необходимого угла в диапазоне от 0 до 90 градусов. Топорные гайки нужно снова зажать. Для контроля угла наклона имеется шкала. Закрытый винт защищен от попадания грязи. Подвижная губка свободно движется от максимального раскрытия до полного смыкания. Массивная конструкция позволяет производить большое усилие зажима и обеспечивает высокую жесткость и стабильность даже при большом расхождении губок.